Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. И с вами бизнес-завтрак на радио Медиаметрикс и я Роман Дусенко. Сегодня утро морозное, яркое, свежее. Хотя я на самом деле проспал, и мы с Женей хотели встретиться с нашим гостем чуть пораньше, чтобы придумать интересную концепцию. Но я думаю, все равно мы постараемся сделать так, чтобы сегодняшнее утро прошло для вас полезно. Евгений, доброе утро! Доброе утро, Роман. Спасибо за приглашение. Да, я очень рад видеть тебя. И вот твой позитивный вообще настрой. Ты вообще очень замечательный, позитивный человек. Вот, когда Спасибо. с тобой рядом находишься, ты чувствуешь этот ауру. Мне кажется. Знаешь, я очень много разговариваю с разными рода руководителями, и я видел тебя в деле, как ты руководишь. На мой взгляд, это вот характерная черта нового типа руководителя. Вот Как ты вообще считаешь, есть ли генезис руководителя с точки зрения вот, э, вообще изменяемых ситуаций и вообще отношения к человеку и к персоналу? Ух, вопрос сложный какой. Для разминки. Да, для разминки. Начал ты сразу очень бодро. По поводу позитива по поводу отношений, мне кажется, есть либо ты искренен и честен с тем, что делаешь, либо ты играешь роль руководителя. Ух ты! И вот, на мой взгляд, вот этот тренд, который сейчас в мире идет, вот такая истинная искренность. честность, да, искренность, искренность в том, что ты говоришь, искренность в том, что ты делаешь, ее очень трудно поделать. И если ты действительно болеешь за дело, если тебе тот продукт, который ты производишь, истинно нравится, то... Не надо ничего говорить, это все видят, да, то есть, и все, грубо говоря, тебе будут верить. Если же ты пытаешься играть роль менеджера, все равно будут те критики, которые увидят плохую игру. Поэтому то, что ты видишь, то, что в нашей компании, да, у нас был с тобой совместный проект, ты видишь, то, что есть какая-то энергия или какая какой-то драйв, вот он его нельзя как-то взять и включить, то есть он либо есть, либо его нет. Окей, okay, прекрасно. С руководителем понятно, я согласен, я сам такой, я помню, ты знаешь, удивительно интересно, я когда познакомился со своей женой, мы работали mm -hmm. в банке в соседних отделах, ну как бы кабинетах, и я был директором дирекции, и она мне говорила, ну что ты все время ходишь, со совсем улыбаешься, совсем вот посмотри, тот директор, mm -hmm. видно сразу идет ни с кем никогда здоровается, руку в высоко поднятая голова вот это руководитель отлично смотри мы такие открытые веселые яркие замечательные направленные энергичные как нам найти таких людей которые с нами в одной теме не все же люди такие и как вот этот передать, сделать так чтобы компания стала такой искать я могу сказать вот по своему опыту то есть чудес не бывает Через долгий-долгий-долгий поиск ты находишь того самого человека, глядя на которого, ты понимаешь, ё-моё, это тот человек, который разделяет твои ценности, который может быть под другим углом, но э, в, в сутевых вопросах одинаково с тобой, мыслит одинаково с тобой, видит э, ситуацию, и ты понимаешь, что да, этот человек, он… Из твоей команды вы вместе, вот, грубо говоря, разделяете одни ценности, и у вас вместе одни цели. То есть вот как ты относишься к такому выводу, что э, рост компании, выход компании на следующий уровень напрямую зависит от качества тех людей, которые с тобой рядом? Да 100%. Тебе одного не хватит, да. да? ты что, одного хватит на первый, наверное, год-полтора-два, то есть, пока стартап, пока ты представляешь интересы компании, сам продаешь, после этого сам делаешь работу, после этого сам пишешь отчеты, консультируешься, там читаешь в интернете статьи, сам все закрываешь. В какой-то момент просто здесь вопрос масштаба, и ты понимаешь, что все физически, то есть движение вперед ограничено часами, которые есть в течение дня. Слушай, тогда давай э, сейчас дадим некое определение менеджмента 21 века ага. по состоянию на 21 февраля 2018 года, а потом в конце нашей передачи посмотрим, будем ли мы его немного корректировать. Вот как бы ты на сегодняшний момент обозначил вот управление сегодня? Ага. Ну, наверное, я бы сказал так, что… Давай, наверное, так, кто такой менеджер, да, вот, uh -huh. а, что это за человек? Ну, прежде всего, это тот человек, который ведет за собой, он лидер да, больше, чем менеджер. То есть, если мы посмотрим на какую-то рациональную часть, ну, она будет сочетаться с эмоциональной частью. Да? Под рациональной я, грубо говоря, держу в голове эту возможность там, ставить цели, мониторировать, делегировать там, полномочия, там, защищать. Там, оберегать, предоставлять ресурсы и прочие вещи какие-то, да? А под эмоциональной историей я, наверное, вижу это дать возможность увидеть э, будущее, да, своему подчиненному или своей команде да, и дать возможность увидеть, а, как мои личные цели, то есть как я могу вот в рамках этого светлого будущего сам прокачаться, реализоваться и при этом еще и получить удовольствие. То есть если мы говорили раньше, что у нас есть а, там, стратегические цели, я хочу там, построить карьеру, там, я хочу выйти на пенсию, нужна стабильная работа, то в принципе вот это все, что мы покупали, когда воспитывали нас, оно сейчас новому поколению, ну как новому поколению, тем людям, которые приходит к нам на собеседование, она не продается. Uh -huh. То есть сейчас очень много запросов от тех, кто приходит к нам, по крайней мере в Москве на собеседование. Это вопрос, а как я смогу сочетать, например, моё хобби с той работой, которую я буду выполнять, или а насколько крутые у вас будут задачи, чтобы я реализовывая их, развивался. Меня не интересует карьера, но я хочу быть супер крутым программером, я хочу делать суперпроекты, которые позволят. Вновь мне, я там. выходит на первое место, да, то есть какое-то хорошем смысле этого слова. Да, мне кажется, оно я всегда было на первом месте, да, хоть люди и прячут там всегда его там куда-то глубоко, потому что у нас почему-то принято ну вот в нашей культуре, например, считается ненормально прийти к руководителю и сказать, слушай, через три года я хочу быть на твоем месте. Ну да, в России что сразу начальник начнет гнобить тут же молниеносно своего подчиненного, но наверное, а умный скажет супер круто, драйв меня, я за три года пойду чуть-чуть. Там, То есть ты поможешь да, мне еще? Да, выше я пойти. буду видеть, что есть этот. Отлично. А, Евгений, а вот да? м, ты собственник и генеральный со сооснователь и генеральный директор. Как ты думаешь, вот если бы ты был просто в позиции наемного генерального директора, ты бы повторил бы эту формулировку? Да нет никакой разницы. Нету, нет, да? Нет, совершенно. Просто это вопрос риска. То есть любой генеральный директор, который сейчас занимает эту позицию, может открыть свой бизнес. Угу. Вопрос просто рисков, то есть это каждый умный человек понимает, что свой бизнес – это сразу потеря ресурсов или сокращение ресурсов, это возникновение непредвиденных каких-то рисков, это дополнительные усилия в поиске команды, привлечении денег, все прочее. А, соответственно, сколько займет этот период? Год, два, три, четыре, пять, то есть когда все получится или не получится. При этом у всех есть обязательства, дети, ипотеки, там еще что-то, и человек выбирает. Да, вот этот вот выбор, это очень сложная задача Выбор, выбор как важнейший элемент. Я просто фиксирую важные моменты. Ты знаешь, я всегда говорю, что умеющие уши да услышат. Каждая моя программа для меня лично это как мини-курс в MBA uh -huh. У меня конспекты, они хранятся, поэтому если человек действительно хочет, я вот иногда просматриваю плейлист нашего, uh -huh. нашей программы. думаю, господи, так тебе, пожалуйста, ответы на все вопросы в области менеджмента есть. Завершая нашу разминку. Лишь бы они были правильными. А это уже запишешь, выше что ничего не То есть ты уже, получается, применяешь себе и понимаешь, работает она другого способа. Вот нету другого способа uh -huh. проверить правильно-неправильно. Завершая нашу разминку, uh -huh. я вот еще хочу о чем сказать. Зачастую, когда я прихожу в другие компании, ты знаешь, я вот ну, работаю с руководителями, я вижу потухший взгляд людей. Uh -huh. Причем на всех уровнях. Вот как ты думаешь, какой является тоже причиной? Мы вот потом в конце посмотрим, удалось ли нам ее расковырять? Почему uh -huh. людей потушив взгляд? Ну и мне интересно, то есть. Все люди с мозгами, да, то есть они понимают, что у них есть вот время, за которое они получают деньги. У нас есть какой парадокс. Я работал до собственного бизнеса, я работал в большой фармкомпании. И там ловил себя на мысли, что если я приезжал в офис там к 9 и уезжал в 18, то сам факт наличия в офисе, ну как бы мне говорил о том, что я хорошо там, ну, выполнил свою работу, значит, деньги не получил зря. То есть, я грубо говоря менял присутствие своего тела в офисе на деньги, на деньги, uh -huh. да. В какой-то момент я стал об этом много думать, почему я не привязываюсь, например, к результату, который получил за этот день. Uh -huh. Почему для меня, например, если я загрузил этот день какой-то пустой работой, какими-то бесполезными встречами, да, там, то почему у меня есть в конце ощущение, что я хорошо поработал. Да, и мне кажется, здесь очень похоже, вот можно провести параллель. То есть, если человеку, ну, грубо говоря, не интересно, если он ставит себе вот эти цели просто, чтобы, грубо говоря, их реализовать, или эти цели ему ставит кто-то другой, почему у него глаз будет гореть, не будет у него гореть глаз. Мне кажется, чтобы он разделял цели, чтобы он хотел что-то там достичь, там все прочее. Причем это же случится у всех, этот потухший глаз. Вопрос просто времени. То есть, да, когда? Там... Вопрос когда? Но есть же такая красивая кривая, когда там человек там зажигается, там продуктивно работает, потом начинает гаснуть, как жизненный цикл продукта. Там, так просто вопрос здесь революции. То есть если человек выполняет одну и ту же задачу, то есть там, совершенная революция в его там, карьере через 2-3 года в момент вот угасания, она запускает его на новый виток. Причем я себе эти революции генерю самостоятельно, там, беру себе какой-нибудь новый проект там, или еще что-то. Для сотрудников мы очень радуемся, когда сотрудник, например, изъявляет желание из одного отдела перейти в другой, там, например, горизонтально, это очень классно. Там революции могут быть мелкие, например, мы недавно взяли, там, между там, аудиториями поменяли команды. То есть и одна из девушек говорит Оксана Катянина. Она говорит: слушай, говорит, ничего не поменялось, а мне как-то и поработать больше хочется. Есть, Это как ну, перестановка в доме, да? Ну, да, есть такой вот эксперимент с Бостом. Суперчихами. Все, мы закончили разминку. Мы знаем теперь, что такое менеджмент. Мы знаем, какой должен быть руководитель. Мы знаем, почему у людей гаснут глаза. и приход... Еще один момент. Давай. То, что, наверное, важно сказать. Надо быть проще. Вот когда ты привел пример вот с этим начальником, который идет по коридору, он в костюме, в галстуке, да, да, да. на, наверное, это круто. Вот, наверное, я бы на рабочий хотел быть таким чуваком, который ходит вот с такой этой самой узлом большим красивым. Но у меня есть один момент, одна история, которая вот мне показала, что все это вот фигня полная не стоит, это ничего, это, это ерунда. Я работал в Краснодаре, значит, отвечал там за бизнес в большой компании и ездил на Volkswagen Polo на таком синеньком представителем медицинским. А потом я стал региональным менеджером, и ну, меня повысили, и мне пригнали из Москвы Шкоду Октавию черную новую. И мне так это было вот прям вот по кайфу, что мне ее пригнали, и настолько меня вот понты вот эти вот просто вот расправили мне плечи. И я помню, у меня был первый день, когда я вот, значит, должен был воспользоваться машиной, я спустился и вышел из подъезда, Подошел, пикнул и вот так глазами посмотрел. так кто, кто видит, что я вот захожу в эту машину, увидел, что жена смотрит из окна ну, открытого, да, то есть там дети смотрят. Я был очень крутым таким чуваком, и вот меня прям от гордости, прям распирало. И я так резко ножку закинул, короче, в машину. И в этот момент так: Дох! у меня штаны, короче, порвались от ребенка ремня. И вот этот вот весь образ, имидж вот этого крутого бизнесмена на черной октаве он просто улетучился за одну секунду. Да, и я никогда не забуду, как искренне смеялась жена в этот момент, потому что она услышала этот хлопок и поняла, что случилось, да. Поэтому все это напускное, все это фигня. Простота, надо быть проще. Отлично. Мы еще к этому вернемся. Спасибо тебе огромное. Давай вернемся к теме нашей программы. Это управление через правильные цели. Uh -huh. Я просил тебя подумать о том, что мы пытаемся делать программу не только для того, чтобы мы здесь с тобой поблистали, какие мы умные, а для того, чтобы люди, смотрящие нашу программу в любом городе России, она счастью огромная. В принципе, и русскоязычное население всего мира. Я, кстати, тоже думал о том, на самом деле, как насколько быстро интернет стирает границы, yeah, что они могли бы услышать в себе что-то, которое могли взять и внедрить сегодня прямо. Сейчас mm -hmm. пойти и начать делать Поэтому начнем Как я тебе говорил, давай протащим нашу схему Нашу тему через несколько базовых вещей Ты в самом начале упомянул слово ценности ценности и для меня является неотъемлемой частью стратегического менеджмента. Вот э, если мы говорим о правильных целях, о постановке правильных целей, давай начнем с формирования стратегии и тебя как первого лица, потому что я все-таки адресую свою программу к первым лицам, uh -huh. насколько важно в твоей жизни, в твоем менеджменте осознание этого, этой стратегии, транслирование ее и вот вообще вот жить в соответствии с этим. Давай вот немного об этом поговорим uh -huh. в первом блоке. Я чуть разделю, потому что ты коснулся ценностей. Ценности это, наверное, такой long-term. Да? Uh -huh. А стратегии это все-таки, наверное, какой-то такой middle. То есть они okay. не могут меняться, трансформироваться и все прочее. А за вот, наша компания скоро будет там, 6 лет. За это время мы сделали ошибок, наверное, гораздо больше, чем не сделали, да. Но одну мы правильную вещь сделали, я этим горжусь. То есть, наверное, в первые, наверное, 3-4 месяца существования компании мы с моим партнером сели вместе в кафетерии, заказали чай, и очень мощно посидели и подумали по поводу ценностей. Я вижу очень часто в многих корпорациях, заходишь в холле, висит такая ценность, такой папирус такой, страница на 5, наверное, мелким шрифтом, и я практически уверен, что если любого изловить там никто, в коридорах, не ну суть отразят, наверное, но вся хитрость там где-то. Мы заморочились и подумали, вот, ну прежде всего, вот, что такое ценности. Ценности – это некие фильтры, которые через который ты пропускаешь любое решение, если оно пролетает через все эти ценности, ну, значит, это решение можно брать и внедрять, да, там, или идею то можно реализовывать. Если на каком-то из фильтров там застряло, значит, стоит задуматься, может быть, что-то не так». И мы сгенерили ценности. До да. сих пор это так. До сих пор ты все решения через ценности пропускаешь. А оно же не искусственно это происходит. Просто ты на самом деле формализуешь то, что у тебя в голове. Ну, то есть, например, ты говоришь, что я никогда не буду заниматься бизнесом, там, от которого там, люди могут попортить свое здоровье. Okay. Испортить mm -hmm. свое здоровье. Mm -hmm. да? а, но ты это задекларировал и написал: там, мы не занимаемся там, продажей сигарет и еще чего-то, еще чего-то. Не значит, что до если бы ты не написал, ты бы это делал. Но просто фишка в том, что это знаешь ты, и пока ты один в компании, тебе не нужны эти ценности, написанные на там, бумажке или там, на стенде, или где-то там в корпоративных каких-то документах. Но как только у тебя появляется команда, она же не может заглянуть тебе в голову. И возникает, что у тебя то есть вот эта цель там сигаретами не заниматься, не продвигать. А они об этом не знают. А менеджер по продажам побежал и, там с каким-нибудь крутым производителем там контракт уже начал подписывать. Да, у него там цель по продажам, то есть у него ценности другие. Он считает, что курить это хорошо, понимаешь, то есть, И поэтому вот мы эти ценности просто достали из головы. Не то, что мы их придумали, а давайте теперь мы все там будем какими-нибудь вот такими там, фиолетовыми. а До этого мы были оранжевыми. Uh -huh. Нет, мы просто взяли то, что мы искренне разделяем с партнером, просто это фиксировали визуализировали а теперь очень просто делаем мы на старте кто к нам приходим и говорим вот у нас такие ценности мы вот такие я Скажи, скажу, пожалуйста, да. бывает кто-то, кто скажет, слушай, а я с этим не согласен? Нет, так, таких не бывает, потому что, в принципе, мы достаточно так трепетно относимся к набору людей, и, в принципе, те позиции, которые мы закрываем, они подразумевают там, наличие там, высшего образования, там, опыта, еще чего-то, и поэтому практически у нас не Хорошо, бывает таких человек случаем. очень хочет попасть, согласился с ценностями, но потом начал да. работать, понимает, что внутренний конфликт есть, и говорит, слушайте, я не могу, ухожу. Бывает такое? Такого не было, теоретически такое возможно. Теоретически такое возможно, но вот у нас пока такого не Окей, okay, с Наверное, ценностью ясно, да. поставили первый такой кирпич мощный фундамент uh -huh. бизнеса, что дальше? Ну, дальше вопрос, а, что вы будете продвигать и какие цели у компании, чего, какие стратегические цели, вообще, чего хотите-то изменить в мире-то? Ч -ч чего? Какая несправедливость? Какую боль убрать? Сегодня любой да. твой сотрудник, я когда на тренингах провожу тренинги, uh -huh. я говорю, слушайте, вот мы говорим о ценностях, о целях, о стратегии. Я говорю, вы вернетесь сегодня с моего мастер-класса, подойдите к любому сотруднику, положите ему uh -huh. руку на плечо, посмотрите ему в глаза и спросите, а какая стратегия нашей компании? Uh -huh. А где ты был? Uh -huh. И вот у тебя, какая будет у тебя результат в компании? Uh -huh. Я думаю, что, наверное, большая часть плюс-минус четко сможет ответить, чего мы хотим. Как? Да, и вот как? Возникает uh -huh. вопрос, как тебе удалось? транслировать uh -huh. ценность вот, и стратегию э, до каждого сотрудника и насколько это важно вообще в плане той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Uh -huh. Но когда мы говорим, что удалось, это будет неправда, uh -huh. потому что удалось, это значит там, не знаю 95 могут четко сформулировать, например, там, наши ценности, это и наши стратегии. Это процесс, который непрерывный. То есть мы... у меня была такая иллюзия, что а, если в принципе там раза 3-4 рассказать об этом, то этого будет достаточно. Ну, ты как бы знанием обладеваешь, и все, ну, у тебя живет. Если тебя спрашивают, ты его достаешь из головы. На самом деле это не так. То есть мы на протяжении двух лет там проводили очень много мероприятий, активностей, говорили о наших ценностях, объясняли, почему они такие. Но из пяти помнят люди две или три. Uh -huh. То есть остальные никак. Потому что, вот, потому что вот так. Но это вопрос к нам. Может быть, нам тогда надо их как-то переупаковать, какими-то аллегорическими историями рассказать, там еще по-другому. То есть, ну, по крайней мере, сейчас мы движемся в этом направлении, но еще победы не достигли. 100%. Буквально завершая тему uh -huh. ценностей, я делал большой проект в прошлом году с ВТБ-24. У нас было uh -huh. 8. Uh -huh. Потом мы приняли решение через полгода, когда все проникли, сократить до 3. Потому что 8 в голове держать невозможно. Uh -huh. А 3 реально удержать и пытаться по ним жить. Uh -huh. Возможно, стоит, вот если ты говоришь, три у тебя в голове у людей, узнать, какие и выбрать, может быть, отрейтинговать их. Uh -huh. Супер. Правильные цели. В какой момент появляются правильные цели в компании? Uh -huh. Ну, с целями вообще интересная история. То есть на протяжении там, первых лет существования компании эти цели они не были у нас никак оформлены. То есть я пришел из большой фармкомпании, там отвечал за достаточно большой бизнес, и я сразу же там начал внедрять там, систему постановки целей, целеполагания. Там все расписать, формочки по смарт, по кварталам разделить и? там и все прочее, это не работает. А что работает? Это не работает, вот здесь очень много нюансов есть. Вот для маленькой компании не работает, а для большой компании без этого это будет равносильно смерти. Да, здесь очень сильно все зависит от того… Какая команда, насколько она большая, насколько можно быстро управлять ей операционно, то есть насколько есть быстрая коммуникация между тем, кто А что является средством быстрой интегр. коммуникации, it платформы сегодня, мессенджеры, что-нибудь, личные встречи. Ну если я, например, самый продавец и постановщик целей, мне их не нужно формализовать на этом. Это, конечно, как бизнес в одном лице. Да-да-да. Если же у меня появилась там команда из двух-трех человек и мы каждый день встречаемся в офисе и ведем совместные проект, это тоже понятно. Наверное, стоит там закуска и пиво. работает людей. У нас там уже достаточно много, там мы приближаемся там, к цифре 100, и плюс еще есть какая-то команда, которая набирается. Это уже средняя компания, проекты, считается, да, по российским? Ну, да, наверное, плюс-минус так. Как ты организуешь вот эту быструю коммуникацию? За счет чего? Но сейчас мы разделились на уровни, то есть у меня теперь задача сделать так, чтобы каждый руководитель отдела знал, да, то есть свои цели. А он уже его задача дальше донести эти цели до команды. Но мы встраиваем несколько другой процесс. Что мы сделали? Мы поняли, что цель не только нужно поставить, ее нужно продать. Да, но Об этом сейчас, наверное, чуть по-другому uh -huh. подальше поговорим. Но если цель уже куплена командой и команда ее разделяет, то дальше вопрос в визуализации этой цели и в мониторинге этой цели. Что мы сделали? Мы взяли... Сначала у нас были там всякие Excel-файлики, там еще чего-то. В итоге поняли, что это все неинтересно. Мы забабахали в PowerPoint просто такой здоровый цветок. Вот, в центре вот это вот, как она называется, пимпочка, вот, в середине, да, вот эта мякушка. А, значит, там нарисованы три ключевые цели компании. А у нас цели очень простые. Первая цель – это NPS. Мы мониторим уровень счастья наших клиентов, насколько они готовы оставаться с нами, насколько готовы нас рекомендовать. Какой что... сегодня уровень у вас? Не скажу и скажу, к какому мы стремимся. Ага, понятно. Потому что еще не полные у нас данные, мы их обновляем вот регулярно, мы еще не обновили до конца их. А наша цель 56. О, понятно. Это очень высокий НПС. Насколько я знаю, такой вот уровень только там у нескольких компаний. Там... Я помню, ты же встречался с Джон Шолом, когда, да? И да, У да, да, как... да, да, меня да, да. не было в, этот, в этом а. период в Москве. Он встречался с несколькими компаниями. Одна из них очень интересная компания группа рекламных компаний. Они все-таки решили начать свидеть а. а. эту компанию. Сервисную и мы в прошлую пятницу запустили вот этот тренинг первый тренинг Джона uh -huh. для топов uh -huh. и назвали ее Сервис Friday», то есть Круто. по пятницам раз в две uh -huh. недели мы будем собираться и обсуждать. И первое, что мы сделали при подготовке этой встречи, замерили уровень удовлетворенности у uh -huh. руководителей были удовлетворены удивлены обратной связью, которую они получили от клиентов. От клиентов, да. Да, супер было, кстати. Есть же Потрясающая возможность для роста бизнеса это просто сконцентрироваться на лояльных клиентах, если они уже есть. И там не нужно тратить деньги на привлечение, не нужно тратить деньги на рассказ какой-то. То есть сконцентрироваться, получить отдачу быстро, что Мы сейчас это делаем. Uh -huh. Второе. Uh -huh. А второе это оборот, тот, который мы должны получить Cale, за да? счет. Uh -huh. Да, а третье это нет профит, который мы должны получить. Есть, и у тебя в компании открытая цифра по чистой прибыли, которую люди все знают и видят, и ориентируются на нее. Это была очень мощная дилемма: открывать эту цифру, не открывать менеджерам, да. То есть понятно, что там всей команде это не нужно, потому что это вызывает какие-то вопросы. вопросы да, mm -hmm. Люди не всегда понимают, что в стране есть налоги, которые надо заплатить, там, есть инвестиционные расходы и все прочее. Это может дестабилизировать, да, то есть либо в одну сторону, либо в другую. Да? А для менеджеров мы приняли решение открыли все цифры. Это как-то взаимос. Вот его результат как-то связан с этой цифрой. Здесь а мы вот, уже подходим к некой вот, мотивации Вот, уже, вот да? сейчас следующая как раз Итак, история. цели. У нас да, есть да. три цели. Подожди, мы, мы да? цветочки, же цветочки аж А расскажу. да, да, да, а да. лепестки вот это... теперь появляются. А появляются лепестки, да. Вот это каждый лепесток это собственно каждый отдел. Ага. То есть лепестки это количество отделов. Да, да, да. И получается, что в этом лепестке у нас также три цели. Они должны совпадать с теми, которые О, в центре. О, из них. То есть по сути диком mm -hmm. Он каждую из них, да? Да, он каждый отдел мониторит. Кажется, бухгалтерия. То же самое, То же самое МПС. Ну, МПС только внутренний. Внутренний. А, Понятно, что с ними, да? клиенту там, неважно, как мы закрыли, грубо говоря, год, там, есть ли к нам претензии со стороны налоговой или нет, или там, как бухгалтерия там оперативно предоставляет какие-то данные. Буквально там, одну секунду компании. про бухгалтерию когда мы говорили о том, что э, вот бухгалтер внутри компании конкурирует с бухгалтером другой компании, вот, ну, как бы по качеству предоставления сервиса, то есть, э, uh -huh. э, и интересно, я был слышал такой случай, что э, бухгалтера некоторые для того, чтобы, э, ну, как-то тоже внести э, драйв и жизнь в свои обычные дела, они писали на счете, например, там Смайлик такой, он очень хочет вернуться побыстрее домой, да, пожалуйста, подпишите его там, то есть, казалось бы, тоже вроде простая вещь, да, вот uh -huh. э, Вещи это вроде. классная история, например, я читал где-то, что если на ценнике нарисовать смайлик, там сколько-то на 12 или на сколько-то процентов повышает, там, грубо говоря. Окей, okay. тогда мы вплотную подходим к понятию «правильные цели». Раскрой, пожалуйста, mm -hmm. это понятие вообще. Правильные цели. Ну, первая цель должна мотивировать, то есть цель должна быть привлекательной, то есть я должен понимать, что если я сотрудник и мне ставят эту цель, то я реально хочу ее сделать. Ну, то есть, мне интересно, поэтому я еще тоже можно добавлю, это же с лепестками это не uh -huh. все. Мы еще плюс ко всему, вот к этим лепесткам и к, к сердцевинке добавили еще везде единорожка такого. То есть, каждый отдел и каждый сотрудник должен себе найти того единорога, который он будет развивать. Это личный проект или что? Это та инициатива, которая в перспективе 3-5 лет может стать отдельным бизнесом. Ух ты! Это то есть, не человек, того, что, то работающий есть... в компании, может для себя раскрыть какую-то внутреннюю тему, которую он может заниматься в нерабочее время, которая, в принципе, может стать делать его партнером. Да, либо в рабочее время, если этот единорог попадает вот в эти три приоритета. Угу. Если этот единорог может дать новый бизнес, он может улучшить За последние полгода были такие единороги, появлялись? Да, у нас сейчас э, из, э, наверное, всех отделов, наверное, процентов 80 сгенерили своих единорогов. И э, мы с, к единорогам к этим подошли, мы украли эту идею Google, они э, ставят цели, до, нас, ну, выбирают эти сложные цели, которые очень трудно оцифровать, где нет возможности поставить, например, четкий тайминг, где очень много исходов, которые а непредсказуемы у нас, ну, могу, у нас, например, есть… Э, ресурс, где мы общаемся дистанционно с врачами. Uh -huh. Мы предоставляем им информацию и все прочее. И сейчас выстроен процесс следующим образом, что мы проявляем инициативу и врачу предоставляем определенную информацию. Тому врачу, который дал согласие на коммуникацию с нами. И мы работаем достаточно неплохо. То есть у нас очень хороший респаунтрейд. То есть наши письма читают там, 40% врачей, то есть кому мы отправляем. Это круто. то есть uh -huh. Хорошие показатели. Но вот единорог, который выбрал себе наш руководитель сервиса, который занимается значит, дистанционной коммуникацией, он говорит, а я хочу вообще парадигму изменить, хочу, чтобы врачи наоборот к нам приходили. Чтобы не мы врачам звонили, а чтобы врачи, например, к нам приходили. И здесь возникает настолько сложная задача, потому что врачи бедные замоченные, у них куча головной боли, там у них есть свое непрерывное медицинское обучение, у них есть тысяча дел. Там, То есть вы -то. должны стать для них нужными ну нужными настолько, что, что они, что что они будут с вами коммуницировать регулярно, да, то есть один раз можно легко это инициировать mm -hmm. или два раза там, не знаю, там три, но как сделать так, чтобы врач в течение года там двенадцать-двадцать раз зашел к тебе там на страничку на сайт на okay. Окей, прекрасно. Вернемся немного в регулярный менеджмент. Uh -huh. Для того чтобы компания стала более эффективной, ты предложил парадигму, что это может являться постановка правильных целей в компании. Uh -huh. Как тогда сделать постановку правильных целей в компании политикой компании? Чему нужно научить на первом этапе руководителей, как им донести эту идею? Вот давай немного об этом поговорим. Угу. – Ну, если у нас есть цель, которая всеми разделяется, да, то есть как мы генерили… – Идем сверху вниз, да? – Да, мы поняли, кем мы хотим быть, угу. то есть для себя определили амбиции, мы поняли, что к 2020 году мы хотим быть компанией номер один, да, то есть с точки зрения наших таргетных рынков, то есть где мы сейчас сражаемся. Мы все это не просто сказали, что мы хотим. Мы взяли, достали цифры, посмотрели, посчитали, там много всяких разных сделали выкладок и поняли, что это реально. Жень, буквально одну секунду. Да. Не все же компании могут быть номером один. Он может да. быть номером 20. Это Какая тоже разница? может быть нормально. Но вот это да, да? Да, конечно. Можно сказать, что хотим подняться на два пункта вверх. О, супер, да. Хотим занять долю плюс, плюс, плюс 5%. Вверх. Или плюс 5%. Хотим да. удержаться и остаться такими же на… Это же тоже на, важно. Там, в под падающий рынок. Да, конечно, угу. да. Окей. Или да. хотим уменьшиться, но не в 10 раз, а в 2 раза. То есть, но ну, такие цели плохо мотивируют. <модифируем> <модифика> <модифика> <модифика> <модифика> да. При сохранении объема, например, уменьшится с точки зрения офиса, а объемы оставить те же самые. Это психологическая фишка, что если ты ставишь цель по сокращению, например, там, бюджета, там, или еще чего-то, это гораздо хуже работает, чем по приросту. По приросту, да. да Окей, то есть все, что в позитив, оно воспринимается гораздо бодрее, чем какие-то. Угу. Итак, случаи. цель Главное. Да, мы сгенерировали главную цель и со всеми директорами провели вот стратегическую сессию, за что тебе спасибо. Поговорили, значит, о том, что покупают, не покупают эту цель, есть какие-то вопросы и все прочее. И мы потратили на это очень много инвестиций и средств, и денег. И а, сделали так, что руководители компании цель принимают и верят в нее. Вот стратегическая сессия прошла весело, два дня, интенсив, работаем. Дальше в любом случае некий спад. Как тебе удалось поддержать этот спад, а потом поддержать и то, что сотрудники приняли все то, что вот вы наработали тогда. Uh -huh. ну вот опять же здесь все очень динамично и сказать, что они уже приняли и что они полностью все это процесс опять это же, это процесс да? и uh -huh. этот процесс он нормальный что там через 3-4 месяца возникнут вопросы к тому, что было там на стратегической сессии это нормальная жизнь здесь вопрос в пульсе uh -huh. вот в пульсе компании мы называем есть мы Bitrixом пользуемся серой системой там вот у них кнопочка есть пульс он показывает там, как живет компания. Да, вот он, Мы что-то похожее в наших проектах делаем. То есть здесь важен пульс. То есть если мы провели стратегическую сессию, то есть у нас запланированы цели, должна дальше быть интенсивность событий. То есть мы должны эти цели грубо говоря, уточнить по каждому отделу, декомпозировать на всех сотрудников, то есть поделиться с ними, получить обратную связь, откорректировать и начать мониторинг. Обычно все эти цели рушатся две вещи. То, что они не принимаются компанией, людьми, и они не хотят это делать. И просто делают, потому что их заставляют, поэтому динамика вялая такая, итальянская забастовка. Либо вторая история, цель драйвит, все возражений нет, но нет мониторинга и нет вот этого обратной связи, нет поощрения. Например, то что там цели слишком долгие, там 8 месяцев там, или год, там люди умирают и не забывают об этой цели, да, там. Либо цель поставили, но не дали ресурсов для ее достижения. И человек там попрыгал, поскакал, то есть понимаешь. По большому счету ты сейчас делать. называешь критерии правильности целей. Да -да -да -да -да -да -да. Вот если их сгруппировать еще раз, может ага. быть так вот как вывод. Ну, цель должна вдохновлять, она должна вызывать горение глаз, то есть она должна цель драйвить и а, почему, потому что я буду понимать, если она будет такая, если я буду понимать, почему, как она связана с моей личной целью, да, что это есть четкая взаимосвязь, цель компании, цель отдела, моя личная цель, я что? понимаю, mm -hmm. что они между собой связаны, что это не три разные цели. Да, там, копать, бросать яблоки, ловить рыбу. Они все три между собой связаны, и что делая одно, я помогаю там достигать другого, что я часть вот большого, грубо говоря, результата, что я не просто как делаю какую-то бесполезную работу, что это работа, работа дает большой результат. Вторая история. Цель должна быть очень понятная, и она должна быть четко измеримая. То есть, что если мне ставят результат там, в продажах, то эти результаты зависят только от меня, что я действительно могу на них влиять и что я могу это мониторить, что нет здесь никакого-то нечестного судейства. А вот еще, я знаю, что слово «мне ставят», а вот вопрос такой, должен ли сотрудник принимать участие в разработке целей? Все зависит от сотрудника, то есть, например, в нашем случае, наверное, 50% сотрудников получили цели, потому что либо они только вошли в этот бизнес, либо они еще не до конца понимают, либо им тяжело сформулировать эти цели. Наверное, половина целей были созданы из э, отделов, то есть, где сказали, мы хотим вот такие цели. Угу. И здесь самое классное, есть стратегическое понимание, то есть, куда мы хотим прийти, как мы хотим прийти, а дальше каждый отдел подумал, сказали, мы можем вот это. Я, для меня было несколько приятных удивлений вот на сессиях целеполагания, когда руководители отделов давали, ну, первое, они более амбициозные цели озвучивали мне, чем я, например, хотел получить. То есть, я там видел, там, например, capacity там, отдела, там, например, там, там x единиц, а они говорили, что да нет, мы можем 2x. И, и мы бодались уже дальше, говорю, слушайте, ну что-то вы, наверное, там недооценили там, риски, наверное. Давайте посмотрим там, как в прошлом году было. То есть я наоборот, вместо того, чтобы да, подталкивать, давайте да? больше, давайте посмотрим, как бы более отрезвована ситуация были приятные находки. Класс. Вот mm -hmm. мы сформировали там два самых главных показателя цели: это вдохновление, понятность, измеримость. Три, вернее, и взаимосвязь цели компании с целью моей личной. Mm -hmm. Дальше пульс мониторинг. Пульс мониторинг. Должны быть очень четко понятны во времени разнесенные промежуточные результаты, потому что, например, там, если поставить цель построить дом, да, то есть очень прикольная понятная цель. Можно написать критерии этой цели в каком случае дом будет построен хорошо, да, там он прошел какие-то там проверки внешней компании, он красивый, там еще что-то там, красивый это значит, он соответствует рисунку там, на, в плане, там, то есть можно критерии этой цели очень четко писать, но если поставить цель сотрудникам строить дом, они будут его два года строить, то скорее всего они дико затянут сроки, и скорее всего с бюджетами там все не совпадет, но оно и так не совпадет, но вопрос насколько. Если же эти цели, мы показываем дом четко построенный, красивый, но при этом вот композировали там на 157 шагов и начали мониторить по четко понедельно шагу. да с динамикой сравнивая еще как строятся дома в соседних там, я не знаю поселках и показывая где мы молодцы где не молодцы здесь сэкономили здесь и прочее это классно и классно еще когда помню от... кстати как я свою дачу строю прямо по да. и классно еще когда от пока от достижения какого-то результата на коротком промежутке человек может получать вознаграждение либо финансовая, либо все Вот у него есть, например, на фундамент неделя и 100 тысяч рублей. А он сделал за неделю, но не за 100 тысяч, а за 95. Потому что придумал новую методологию доставки гравия. Там, использовал, я не знаю, какие-нибудь проходящие фуры, которым там, мешочки сцеплял с гравием всю ночь. Вот на сэкономленный вот этот, вот, грубо говоря, кусочек, он должен получить какую-то мотивацию. Супер! А как научить руководителей, вот всех, кто от тебя следующий уровень и следующий уровень, чтобы те руководители, которые от тебя научили следующих, использовали эту методологию? Что будет являться мотивацией к внедрению целостной системы целеполагания в компании? Нужен единый процесс, нужны правила игры. То есть, вы как-то это описали? Как, какие использовали вы методы? Ну, простые. Мы проговорили, грубо говоря, нашу большую цель. И проговорили, почему и как мы должны распространить ее на всю компанию. Причем у нас уникальная история случилась. Основной запрос, когда мы спрашивали, грубо говоря, что не так, вот, что в нашей компании вызывает у вас у руководителей да, там, ощущение там, тревоги, волнения, дискомфорта и все прочее, они сами сказали, что нам нужны очень четкие, более прозрачные, более там, конкретные цели. Мы хотим понимать, куда там, идет компания не только на год-два, мы хотим видеть стратегическое там, развитие, мы хотим понимать финансы, мы хотим... Грубо говоря, быть там предпринимателями на своем месте, мы хотим развивать там отдельные направления, ну супер-супер запрос, очень красивый. Соответственно, мы цели эти все запустили и предложили некий процесс, предложили темплейт, сказали, хотите переделайте его. Не нравится цветочек, сделайте там бабочку, пожалуйста. Но потом ее все равно придется запихнуть в этот цветочек, потому что вот вся компания будет жить в едином вот этом стандарте. Uh -huh. Мы обсудим обязательно. Это как у Одизиса, Есть нужно быть максимально демократичным на этапе формирования решений и максимально авторитарным на этапе его исполнения. Вот также здесь мы очень много обсуждали, дебатировали, дискутировали определились с целями, определились с формой, определились с таймингом, а дальше уже начинается вот эта директивная история, она не очень приятная, потому что все заняты, у всех execution, да. да. Мы делаем это через task-менеджмент, через битрикс, мы ставим большую задачу в ней подзадачи, они разнесены в тайминге. Каждый видит, грубо говоря, там на каком он этапе. А дальше на ежемесячном мониторинге мы показываем, на что цветочек. И если все хорошо в отделе, листик зеленый, если не очень хорошо, желтый, плохо. Буквально две минуты про execution, потому что mm -hmm. очень важно вот именно исполнение, да? А, какие правила приняты? Насколько вот промежуточные цели разбиты? Использовали вот эти современные Scrum, agile, там вот эти всякие вещи? Что сегодня помогает вот проверять и выполнять, чтобы цели двигались? Mm -hmm. У нас очень разные люди, то есть наша команда разработки, они все это используют, то есть для них это абсолютно там agile, must-have, они используют там, Jira, используют комбан доски там, у них куча всяких разных технологичных там, решений, как это все сделать. А там, не знаю, там дизайнеры тоже очень такие технологичные ребята, они используют, там, маркетологи, наоборот, все, что добавляется им как дополнительная система, какого-то там менеджмента или чего-то, оно делается через силу. Им mm -hmm. это некомфортно, им проще в Excel там, утром сделать себе табличку и через неделю ее обновить. Поэтому мы здесь не навязываем какое-то решение, хотя я практически уверен, что здесь вопрос масштабирования. То есть через какой-то, наверное, этап или другой мы сделаем обязательным какое-то планирование в какой-то из систем пока, но мы можем себе позволить жить более okay. лайтово. Хорошо, итак, если сделать некий овервью, давай попытаемся подвести некий итог о том, что же такое правильная цель в компании, как она движется от стратегии к исполнению. Мы начали с того, что для начала руководитель определяется своими ценностями, uh -huh. он их формулирует, и эти ценности становятся неким фильтром принятия любых решений. Uh -huh. Потом вырабатывается некое большое решение в компании, uh -huh. которое транслируется и которое состоит из совокупности решений, целей подразделений, внутри которого уже зашиты все основные показатели, uh -huh. причем вы сделали революционный шаг, вы еще открыли такие там продажи, profit, там для уровня руководителей. Дальше, каждая из этих целей должна быть декомпозирована на уровне там подразделения с точки зрения вдохновляемости, то есть вы она должна вдохновлять это подразделение, она должна быть связана, такой проброшен мостик от цели компании к цели uh -huh. человека, она должна быть измерима и она уже подвергается мониторингу. Что-нибудь добавить? еще вот сюда ну да конечная цель проверить можно через смарт, да там она специфичная там измеримая амбициозная реалистичная там определенная во времени то есть можно через фильтр прикрутить еще один важный момент все что мы говорим мы все время говорим мотивация цель должна мотивировать вдохновлять есть более на мой взгляд важная история по крайней мере мы сейчас вот на нашем уровне развития это понимаем цель не должна демотивировать. Ага. То есть, здесь, наверное, ключевая история, что если есть цель, которая не вызывает там, блеск в глазах, но там, с нейтральной краской, она будет гораздо бодрее, чем та цель, которую у половины команды вызывает там, блеск в глазах, а у второй половины там, вызывает там, отторжение дикое и несогласие. Поэтому здесь возможность а, продумать процессы, продумать именно все этапы процесса, которые будут, а, не будут демотивировать, мне кажется, очень важно. Uh -huh. Очень важное замечание. Давай теперь поговорим, если мы говорим о демотивации или мотивации, это как раз о людях. Uh -huh. То есть, соответственно, а кто такой человек Брефи? Uh -huh. Это что за, что за субъект или субстанция такая? Uh -huh. Да, это хороший вопрос. Uh, у нас есть uh, достаточно такой интересный факт, мы из-за свое существование потеряли очень мало людей, то есть от нас ушло там, ну, наверное, единицы, и они уходили то есть на волне некого такого позитива, то есть мы остаемся там, друзьями, мы общаемся, мы рекомендуем друг друга, они, а переходя, например, там в другой бизнес, там, становятся партнерами нашими по бизнесу, то есть мы очень много думали, почему так получается, и когда мы спрашиваем у людей, которые к нам приходят там, через какой-то промежуток времени, там, ну вот, насколько совпало то, что вы увидели с теми ожиданиями, которые у вас были, и с тем, что мы говорили на собеседовании, да? потому что на собеседовании мы занимаем позицию несколько необычную, мы стараемся не хвалить свою компанию, там, грубо говоря, и там что-то рассказывать хорошее, а я наоборот достаю все слабые наши места. <laughs> То есть потому что, на мой взгляд, управление ожиданиями самая важная история. Если у человека будет хотя бы на 1% вот этот вот больше ожиданий, чем он по факту получит, мы будем работать с негативом, и это будет. И пусть он лучше 1% в плюс получит. И это, конечно, плохо, потому что риски есть, потому что когда ты какого-то человека, у которого есть три оффера на руках, говоришь ему о слабых местах, то есть это может вызвать у него решение там, перейти, там, не знаю, там, принять другое предложение. Но с другой стороны, он понимает, зачем я это делаю, значит, если у него есть мозги, значит, он понимает, он будет… Искренне понимать, что вот это вот такая вот ситуация, я искренне говорю, как есть. Да, здесь нет процесса, да, мы можем работать там допоздна, да, сейчас у нас там горячий период, мы там запускаем новое направление, и там с головой сейчас, да, там здесь не хватает ресурсов, здесь. но я говорю об этом, как есть. Вот, и я потерял твой вопрос. Кто такой человек человек ты знаешь, мы используем несколько опций с точки зрения поиска этих людей. И что мы делаем? Мы проводим интервью обычно структурированное интервью. Если больше есть время, интервью по компетенции. Ты принимаешь участие в интервью? Да, я принимаю практически в большинстве, наверное, интервью. То есть, но ну вот в этом году, наверное, стал меньше принимать. У нас появился HR-директор. А до этого я практически все собеседования проводил. И сейчас хочу вот вернуться а на А встречаешься больше. ли ты с вновь принятыми людьми? Ну, как бы как собственник, как руководитель? Вот — Сейчас мы этот процесс запускаем. — Адаптации, да? Uh — -huh, uh -huh. да, хотим через месяц, через два, через три встречаться, общаться, чтобы понимать, что менять в компании. И так вот расскажу. И мы проводим, значит, разные наборы интервью, но последнее время то, что меня реально зацепило, это то, что э, очень высокая корреляция между выполнением практических заданий и исходом, который мы получаем после уже прохождения там трех, 4 5 месяцев. То есть мы иногда стеснялись раньше для топ-руководителей, которых мы набирали, там, провести какой-нибудь кейс, например, там, дать задание, там, сделать презентацию, там, выступить, там, провести какую-то калькуляцию, все прочее. Вот для меня это очень такой мощный показатель, потому что, ну вот грубо говоря, там, соответствие ценностям, там, модель поведения человека, там, его там, психотип там, по MBTI, там, это можно там, понять первых 15-20 минут разговора, в принципе, все ясно. Твой, не твой, ты как-то интуитивно уже там, понимаешь, что все. А вот э, дальше, насколько человек внимательно подойдет к деталям, насколько он вложится в достижение результата, насколько он э, сделает там какой-то больше, чем ты ждешь и все прочее, это видно через вот эти вот кейсы. То есть мы стараемся их использовать, прокачивать. Да. Класс. Люди, получается, самый главный актив компании, как всегда. Ты знаешь, я вчера был на встрече со студентами Журфака, э, первый курс, и они задали мне вопрос: а в чем вообще ваша цель, в чем ваша миссия? Вот, ну вы, да, вы <паспорт> рассказали нам о своем пути трансформации. Я бы хотел задать тебе такой же вопрос вот в оставшиеся две минуты <паспорт> уже нашего эфира, потому что так быстро okay. время летит. В чем же твоя миссия, в чем твоя цель? <паспорт> У меня есть миссия, мы хотим с партнером построить компанию, некий новый такой, хотим сделать социальный эксперимент, то есть мы хотим сделать государство в государстве. Мы хотим построить компанию, в которой люди бы получали, ну первое, решили бы все свои финансовые вопросы, получая там раза в два больше, чем может предложить рынок, то есть. Просто зарабатывали бы больше, потому что мы будем более профитабильными, мы будем делать эксклюзивные продукты, мы будем получать эти деньги с рынка. А вторая история, чтобы эти люди могли найти для себя ту экосистему, в которой они могут генерить свои продукты, создавать свои мини-стартапы, запускать, это акселе... такой некий акселератор внутри компании. Мне эта идея жутко нравится, я как подсматриваю очень много то, что делает Тонише из запаса. То есть вот мне нравится история построить некое новое такое мини-общество людей брефе, которые получают удовольствие приходя на работу. Потому что у нас такая русская парадигма ⁇ это прийти отсидеть там 8 часов с грустным видом, там, да, прийти, прийти домой еще час говорить, какая несправедливость творится у тебя во время этих 8 часов. Это мы хотим немножко по-другому сделать, чтобы человек, приходя домой, говорил, что слушай, я там такие вещи делаю сумасшедшие, вот такие классные у меня проекты, я вот здесь таких результатов достиг, скорее бы завтрашний день я хочу на работу. Прекрасно, потому что те же студенты мне вчера сказали, слушайте, но ну вот если мы будем работать, мы же никогда не решим свои материальные проблемы, mm. мы никогда не сможем жить хорошо, на что ты получается сегодня отвечает, что есть в России сегодня э, такие собственники, которые готовы делать так, чтобы компании, в которые они управляют, и люди, в которых работают в этой компании, становились лучше и реализовали самые лучшие, самые амбициозные свои цели. Спасибо тебе огромное спасибо время вам нашего эфира пролетело незаметно и хочу вам сказать уважаемые радиослушатели старайтесь вникнуть в суть того о чем мы говорим ведь мы по большому счету делимся теми практическими инструментами которые работают берите пробуйте подходит вам не подходит смотрите нас смотрите любой другой бесплатный контент платный контент развивайтесь, сегодня история вернее мир предоставляет сегодня колоссальные возможности для развития было бы лишь желание вот мотивация самого себя с этого надо начинать для того чтобы двигаться вперед Спасибо тебе, же. Да, Роман, огромное да, спасибо да, за До да новых встреч, пока. Всего доброго, пока.